Здравствуйте, с вами агенция Пелок, меня зовут Татьяна. Сегодня мы рассмотрим вакансии по Франции для студентов и не только. Туда мы набираем людей в отельные и ресторанные комплексы. Вот можно там работать официантом, ресепшионистом, барменом, помощником повара и так далее. Вот. По стипендии студенческая предлагают 570 евро. Если мы рассматриваем позицию официанта, то, возможно, чаевые. Бесплатное проживание в очень красивых помещениях и бесплатное питание. Прекрасная страна Франция, очень лайтовый график, поскольку там работаете всего лишь 7 часов, 5-дневка. Все остальное время можете изучать страну, изучать язык, культуру, отдыхать. Вот, и получаете очень хорошие, приятные эмоции. Спасибо вам за просмотр. Если вас заинтересовала данная вакансия, данное направление, всю информацию найдете в инфобоксе, подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки.